2017 семнадцатый год, двадцать шестое сентября, Маслянина шестнадцать часов дня, температура воздуха плюс шесть градусов по Цельсию. Надежда Мицкевич проект Я красавчик.